Всем привет, с вами я Настя. Сегодня я буду играть в казино на Mazinger Page 4 сервере. Итак, передаю привет э, Богдану Лаврунову. Итак, нам кидают первая ставка 1000 рублей. Все. Так. Сейчас э, нам нужно будет сыграть на 1100 сразу. И на такие мелочи мы постараемся не играть сегодня. Но все, мы играем 100 тысяч и минус соточку, Сотку. Сейчас откажется, смотрите. О, нет, он что-то не в курсу играет. Красава пацан. Э, плюс 100 тысяч мне. Бросить кости. Мне выпало 12. Это, по-моему, максимальное. Нет. Е-бой. Плюс 540 тысяч. Офигенно. О, ничья была. Так, плюс 100 тысяч. Кинем. Вот так вот. 56 442 рубля а, у него была днерка Я думала, мы ему сейчас 50 тысяч отдадим и все. Ва-банк. Короче, 179 играет. Миллион сто, давайте сыграем. Мы просрали. Мы выиграли, миллион сто. Ебой. Ебой. Так. Плюс 500 тысяч. Да, мы ему отдали 77. Ну мы просраем, смотрите. Мы выиграли лям. Так, лям 500 нам опять кидают. Ну и сейчас у нас будет слив. А, фи есть. Я просто не в крысу сыграла. Соточка Короче, я хочу сыграть в Хайдайс очень, но они, походу, там два ляма играют. А, так, минус 10. А, окей, окей, мне это чё, Мне все равно. Так, 400, 400, тысяч Почти что. Блин, я не успела. Нарушение устава Цб. <laughs> а, круто. Ладно, все. Пофигу. В принципе, то чё? У меня есть бабло, у меня есть все. И нормально. Офигеть. Нет, это прикольно, это прикольно. Плюс, когда я Олегу все бабло забрала. <laughs> Батя Казино пришел говорил. Все, принимаем просто по КД. И все. Так, 10 тысяч минус. Тысяч минус. Однерочка у нас выпадает, поэтому сейчас нам нужно принять большую ставочку. 193 тысячи минус. Все, он играет. Бросить кости, у меня пятерка, я просрала. У него 8, вот просто вот. Блин. Еще. Что? Налям. Серьезно? Налям? 500. Окей, давайте поставим на 500. Mm -hmm. бросить кости 12 вин просто <просить> ну сколько у него будет 4 плюс 900 тысяч просто вин я просрала бросаем богдан и уходит у него да <просить> Oh, да просто изи хрен с вами uh, все я в принципе ты <соединяющие> просрала смотрите раз два три говорю уже из него один такая <соединяющие> минус триляма смотрите у меня два ляма осталось я бомж uh, если вам понравился данный видеоролик то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал